Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и это видео посвящено обработке данных в формате JSON в библиотеке Qt. Во-первых, несколько слов о самом формате. Итак, JSON это расшифровывается как JavaScript Object Notation. Это текстовый формат передачи данных. Он является человекочитаемым и позволяет передавать структуру данных различной сложности, подобно формату XML. Но э, формат JSON имеет ряд особенностей, которые э, в каком смысле выгодно отличает его от формата XML. Э, первая особенность заключается в том, что формат JSON является более лаконичным. То есть, одна и та же структура данных в формате JSON будет э, занимать меньше места, чем в формате XML. Э, вторая особенность заключается в том, что сам синтаксис формата JSON – очень органично вписывается в синтаксис языка JavaScript. И эти оба факта, они определили ту популярность, которая имеет этот формат при написании различных веб-приложений или любых клиент-серверных приложений, где одним из языков программирования является JavaScript. Теперь немного о самом синтаксисе. Структурной единицей формата JSON является пара, ключ значения. И вот здесь в демонстрационном JSON-документе я могу показать такую пару, где слева у нас ключ, справа значение, разделены они двоеточием. Если у нас имеется несколько таких пар, то они разделяются запятыми. Значения могут иметь различные типы. Это может быть строка, которая выделяется двойными кавычками. Это может быть число, которое никак не выделяется. И есть два сложных два сложных типа. Это упорядоченный список или массив, и он выделяется квадратными скобками. Или это неупорядоченный список или объект, который выделяется фигурными скобками. И если мы посмотрим вот на структуру значения addresses, то мы увидим, что это у нас массив, массив объектов. Каждый объект, в свою очередь, содержит три простых значения со своими ключами. Теперь, как мы будем работать с этими, с этими данными? Ну, нам нужно научиться делать две вещи. Во-первых, мы должны научиться читать документ в формате JSON и извлекать из него данные. И, во-вторых, мы должны, наоборот, учиться, научиться создать, создавать документ JSON из данных, которые у нас имеются в коде C++. И в качестве примера я предлагаю, дабы подчеркнуть область применения формата JSON, сделать... Такой простой сервис, который будет позволять нам работать со, со справочником контактов. Причем контакты будут у нас передаваться, данные контактов передаваться вот как раз такой вот структурой. И, и в качестве основы, в качестве серверной части я предлагаю использовать «не писать с нуля», сервер а использовать наработку которая была в видео посвященном однопоточному http серверу кто не помнит кому этот код покажется несколько странным ну, пересмотрите просто это видео и возвращайтесь сюда но самое главное что все все интересное происходит вот в, в слоте который называется onReadyRead и здесь у нас происходит чтение, чтение запроса от клиента из сокета. А далее происходит, наоборот, запись ответа в тот же самый сокет. Это запись у нас заголовка, а это запись, собственно, самих данных, которые в данном случае являются HTML-документом простого такого содержания с одной строчкой. Так, давайте проверим, что приложение вообще работает. Я открываю браузер, обновляю страничку, и мы видим, действительно, вот ту самую строчку, которая возвращает нам сервер. Отлично, сервер работает. И теперь нам надо будет, собственно, вот эту самую строчку в коде просто будет заменить вызовом соответствующих методов класса контроллера, который я тоже предварительно, заготовку этого класса я создал для того, чтобы сэкономить время. И который у нас будет реализовывать три метода. Первый метод list, который будет возвращать весь справочник контактов в виде объекта qBytErrase, чтобы мы сразу в сокет его записали. Метод append, который, в который мы сможем добавлять новые записи контактов в справочник. И метод clear, который будет очищать весь справочник. Отлично, но... Ну для начала давайте напишем реализацию для классов самих контактов, класс которого я уже здесь опять заготовку сделал. И для того, чтобы показать, как работать именно с структурами, имеющими какую-то иерархическую сложность, я создал еще один класс, который называется адрес. И контакт э, может содержать несколько адресов. Теперь самое время поговорить о, о классах, которые в Qt позволяют работать с форматом JSON. Это четыре класса. Первый э, QGISON Document документ qtjson Value э, JSON-значение, который, как я сказал, уже может быть совершенно разным. Это может быть простой тип значение это может быть сложный тип объект это может быть сложный тип массив и вот каждый из них тоже представлен своими своими классами отлично и теперь где мы будем осуществлять преобразование ну вот я предлагаю извлекать данные из вот этого json объекта прямо в конструкторе извлекать данные, наоборот, из класса и записывать в JSON-объект в отдельном методе qgison объект Можно, конечно, как-то по-другому поделить. Ну, собственно, давайте начнем с простого, с класса Address. И здесь мы должны извлечь из объекта класса qgison извлечь те самые пары ключ значения Так. Во-первых, я хочу заполнить поле City. Для этого я использую метод value, который принимает в качестве аргумента ключ. Все ключи я здесь определил defineми. Для того, чтобы просто не опечататься. Итак, City. City. Но, как мы видим, метод value, он возвращает объект к value. И это логично, поскольку, как я сказал, значения могут быть разные, как простые, так и сложные. И для того, чтобы привести значение к нужному нам типу, мы используем методы, которые начинаются с to. toArray, to toDouble to и так далее. Но в данном случае мы знаем, что это строчка, поэтому мы используем string. То же самое с полем street. q G Object value f street to string. И чуть интереснее для поля number. f number. Это что такое? Two. Uh, тут у нас будет int, то есть другой метод. Все, с этим мы закончили. Переходим к методу toJSONObject. JSONObject. Здесь мы добавим, должны создать объект, объект класса qGSONObject. gObject я его назову. Мы его же возвращаем в нашем методе. Uh, и заполняем его его значение. Oh. Методом insert, который принимает два аргумента. Во-первых, это ключ, а во-вторых, значение. Причем значение опять у нас типа value, что опять, опять же логично. Итак. F city. И теперь мы должны сделать следующее. Мы должны из класса QString получить объект qjson value. Сделать это можно, вызвав статический метод QGISON value from variant. И здесь мы можем прям дописать City. Так, аналогичным образом делаем с полем Street. Q Json Value from variant Street Skopje закрываем G opch Insert F number Q value вариант uh, так и с классом адрес мы закончили переходим к классу контакт здесь первая часть очень похожа поле name name uh, g option value.f name string. А теперь чуть интереснее birthDate, поскольку у нас он класса qDate. birthDate И мы видим, что такого метода toDate у нас здесь нету, но зато есть метод toVariant. И дальше мы вызываем метод toDate. Отлично. Теперь самое интересное. Теперь вот эти самые вложенные адреса. Мы знаем, что они у нас в формате JSON представлены как массив, поэтому мы создаем объект qjson array массив gaddresses и извлекаем значение тем же самым методом value f addresses. Единственное, что мы используем метод to, to array. И дальше мы можем в цикле пройтись по всем этим элементам массива. Единственное, что они опять же будут иметь тип qjsonvalue, поскольку заранее мы не можем знать. Так, ну, мы можем... ну, давайте так напишем более подробно gobj... нет, gobj уже есть, gader. Это самое значение мы можем вывести, опять же, к JSON-объекту. И далее в наш список адресов, addresses, мы добавляем новый адрес передавая этот самый объект в конструктор отлично теперь наоборот а, создание объекта q json object object. что ж такое все напечатать return g -obj. начало опять же такое же g insert f name uh, q json value from variant name q obj insert f birth birth date q json value from variant birth date так, давайте, yeah. так. и теперь опять же нам надо создать json array массив uh, under array и заполняем его, проходясь в цикле по всем адресам Under addresses addresses g array. методом append добавляем новый объект в наш массив, вызываем метод tool.jsonObject. И, наконец, мы добавляем этот получившийся массив, добавляем как значение нашего объекта. F addresses array". Отлично. И теперь осталось, остались методы нашего контроллера. Самым простым будет у нас... Давайте, добавим... Так, почему-то они у меня добавлены в секцию private. Естественно, они должны быть в public. А в private мы добавим сам список контактов. Uh, items я его назову. И в методе clear у нас все просто. Мы просто вызываем метод clear у списка. Так, в методе list мы создаем массив. То есть он массив. gContacts И в цикле начинаем заполнять его. Contact Contact items, заполнять его новыми контактами, методом append, вызывая метод объект И теперь самое интересное, как мы вот этот массив преобразуем в ByteArray. Для этого мы задействуем как раз четвертый класс, JSON документ, который в конструкты принимает либо JSON объект, как я сказал, корневой элемент может быть либо объектом, либо массивом. Ну, в данном случае у нас массив, поэтому contacts и дальше метод to JSON, который как раз возвращает байтовый. Отлично. И, наконец, последний метод – добавление. В итоге у нас должен получиться объект, поэтому мы, я пишу так контакт И при помощи того же самого класса QGISONDocument и статического метода fromGSON. я передаю в него тот самый array. И дальше, зная, что это будет именно объект, а не массив, я вызываю этот объект. И теперь могу спокойно добавить в список контактов, добавить новый контакт G. Контакт... Так. Вернее, не G-контакт, а контакт g контакт вот теперь правильно и осталось собственно вызвать все эти методы контроля вызвать в нашем сервере я сделаю так что в зависимости от метода http метода мы будем выполнять либо одно либо другое действие это подобная архитектуре REST, но несколько упрощенный вариант. Итак, мы ищем, с чего начинается наш запрос. Starts with... Если он начинается со слова get, значит, это get-запрос. И мы хотим получить весь справочник. Поэтому мы пишем... Так, давайте добавим контроллер. контроллер в наш класс сервер э, и возим контроллер лист если же запрос старт начинается с put значит, мы хотим добавить новый контакт. И мы должны отделить э, заголовок запроса. Э, отделить от данных. Извлечь именно данные. Разделяются заголовок и сами данные двумя переносами. Поэтому мы можем сделать следующим образом. Data. Мы берем запрос. И вызываем метод section. Указываем разделитель. Как мы разделяем по секциям нашу строку. И берем вторую часть. Отчет у нас с нуля. Поэтому вторая часть имеет единицу индекс. И далее обращаемся к нашему контролю. С методом append. И только здесь у нас э, строка, а мы должны передать э, qByteRate. Но это несложно. С методом to utf 8 мы это и делаем. И, наконец, если у нас метод запроса э, delete, в этом случае мы вызываем метод контроллера clear. Надеюсь, все заработает. Запускаю сборку. Так, сервер запустился. Обновляю страницу, и мы видим, что все прекрасно. Мы получили абсолютно полноценный JSON-документ. Это пустой массив. 2 скобки квадратные, поскольку мы еще не добавили ни одного контакта. Для того, чтобы добавить контакт, нам нужно сделать запрос put. Просто так мы его сделать не можем, но я установил расширение браузера, который позволяло делать различные запросы. В частности, запрос, запрос метод put в качестве данных Я предлагаю взять вот это из примера «Контакт». Итак, вставляю данные, делаю запрос, смотрим. Результат «Ок». Okay. Делаю еще раз перезагрузку страницы, и мы видим, что действительно появился этот самый «Контакт». Если я возьму второй «Контакт» и передам в тело запроса, Put, то мы получим уже два контакта. И, наконец, если я сделаю метод delete и опять перезагружу страницу, то у нас опять пустой справочник. Ну что ж, на сегодня все. Спасибо. До свидания.